Андрей Ковалев – это человек, у которого есть совесть. Но это не так. Так, ё открой выпуск, посмотри, чего вы там нас снимали. Барнух там какую то то есть он снимает. Отдать ему должное, действительно, он харизматичный человек, сидит на сайтах знакомств под своим именем. Просто блудливый дедушка. Схлопнется, как черная дыра не будет ходить с четырьмя охранниками на борту он развивает разврат а банки будут на перегонки с управляющими его компанией и директорами делить все что останется а ковалев начинает на него прям уже орать андрей Аркадьевич, вы зря старайтесь всем мир а у нас на блоге новый формат это антиразоблачение. сегодня мы снимаем видео комментарий на разоблачение от андрея аркадьевича ковалева в, а, в направлении «Сокол Кофе» и «Портнягина». А, я не рекламирую его разоблачение, но тем не менее для объективности и журналистской правды, журналист, соблюдения журналистской этики, э, да, я, конечно же, рекомендую вам для начала посмотреть, если вы еще не смотрели само разоблачение оси... на канале «Оссенизатор», ссылка на его видео будет в описании, а также в первом закрепленном комментарии. Первый комментарий. Классный мастер бизнеса не будет ходить с четырьмя охранниками на борту по городу Москва. Почему? А все очень просто. Мастер – это тот, кто избегает всех возможных проблем, всех возможных ситуаций. Значит, где-то этот человек в плане бизнеса допустил какую-то ошибку, что ему приходится носить, точ точнее, ходить с четырьмя охранниками. Второе. Для того, чтобы полностью понять, насколько же экспертен Андрей Аркадьевич на самом деле, стоит посмотреть на, его, на него и на его личность целиком. Это важно, если вы хотите брать пример. Ведь он снимает контент именно для этого, что вы брали с него пример. То есть, с его бизнес-мышления, с его мышления в целом и так далее, смотрите на него в комплексе. У него есть кредиты, причем их достаточно много. Он этого не скрывает. Он, по сути, живет в долг. В 62 года. У него нет семьи и, по сути, нет стабильности. В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, которых, вероятно, он боится, потому что ходит с этими охранниками, вся его вот эта вот кредитная авантюра, она схлопнется, как черная дыра. А банки будут на перегонки с управляющими его компанией и директорами делить все, что останется подписывая всякие там бумажки, плетя схемы и так далее. Все это мы, в общем, знаем, все это мы проходили, как распределяется наследство в таких ситуациях. Третье, Андрей Аркадьевич борется не с причиной, а со следствиями, многими следствиями, но тем не менее это не очень эффективно. Он борется не с причиной, что люди не хотят учиться, не хотят приобретать знания о бизнесе. Он борется со следствиями, что, мол, вот много мошенников развелось. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, может быть, мошенники действительно там подняли голову и там э, всякие инфобизнесмены, соответственно, строят на этих принципах бизнес. Но это не является как бы причиной. То есть причина этого в том, что люди не образованы. Были бы образованы, их бы не обманывали. На это указывает еще тот факт, что в беседе Ковалеву, вот эти вот франшизники Сокола там, как их Валя, по-моему, и Полина они говорят о том, что они надеялись на получение знаний. Ну, покупая франшизу, франшизу, они надеялись на получение знаний. Понятно, да? То есть, по сути говоря, им не хватало ни бизнеса, им не хватало знаний. Но они хотели совместить все одно при одном. И сразу тебе обучение бизнесу, и сразу обучение всем навыкам, и сразу приобретение знаний. И сразу бизнес, и сразу заработки. 99 процентов случается так что сначала появляются какие-либо навыки и знания а уже потом появляется бизнес заработки и так далее для большинства людей а, бог милостив и он сдерживает испытания большими деньгами быстрый успех и финансовый рост без достаточного количества причин это скорее наказание чем счастье четвертое андрей ковалев не понимает самой причины и не озвучивает ее в видео. В беседе звучит все, кроме главного, если ты не сам проходишь всю дорогу, а пользуешься готовыми вариантами типа костылями, ну, как бы, такой результат будет. Пятое. Франшиза сама по себе как элемент финансовой прибыли для основателей франшизы, не для тех, кто покупает, является легкой наживой без обязательств, на которую клюют всякие доверчивые простачки. Андрей не понимает этого, и он продолжает в видео рекламировать крупные франшизы. А вот почему эту франшизу не взяли, а вот почему эту франшизу не взяли. Так или иначе, он не понимает, что это элемент чужого бизнеса, который покупателя франшизы отсеивает и откидывает ну, очень сильно и в финансовом плане, и в плане перспектив по бизнесу. Обычно те, кто хотя бы год пользуется такой вот франшизой, ну там два-три иногда, так или иначе в итоге все равно переходит в формат, когда они сами по себе и у них какой-то другой бренд. Вот сколько лет в Екатеринбурге, например, я ходил в кафешку очень, с очень вкусным кофе, отличной кухней, Traveler's Cafe называлась, да, и это новосибирская франшиза. И вот буквально недавно я узнал, там может быть через 7 лет существования этой, этой кафе, что она называется теперь просто трава, так как ее называли в обиходе все, все. Соответственно, за франшизу, я так понимаю, что они больше не платят. Так под маской разоблачения впаривают просто логику, которая приводит к дырам в кармане. Есть только два вида совместного бизнеса, где есть элементы инвестирования. Это партнерство венчурного инвестора, который признает риск и предпринимателя, и партнерство совладельцев взаимных инвесторов инвесторов которые получают согласно долям согласно вложенным долям шестое это отношение андрея ковалева к кредитам ему бы надо порицать прогоревших предпринимателей конкретно за то что они пользовались кредитными средствами он этого не делает всем известно что кредитный процент душит и выжимает всем все душевные соки если у предпринимателя нет своих денег если под его идею под его про проект не дают инвестицию значит предприниматель пока не готов если вы на месте вот того человека который описал просто не берите никаких кредитов никогда запомните это <coughs> инвестор понимая что проект сырой не даст вам денег а банк даст инвестор понимая что проект сырой он не будет эм, вкладываться в то что заведомо убыточно он избавит вас от головных болей что же нужно делать в ситуации когда не хватает собственных средств ну знаете ли недалекие дурачки как раз таки берут кредиты заложив всю родню машину выезд из страны взамен за деньги которые с вероятностью 99 процентов уже в трубе просто вопрос времени в этой ситуации правильно же поступить совершенно коренным образом по-другому. Нужно пойти, стажироваться, практиковаться в какую-то маленькую, маленькую кофейню и там, соответственно, делать карьерный рост. Знаете ли, учиться на <coughs> кофе бариста, на практике, получать навыки, получать знания. Естественно, получать за работу деньги и опыт. Потом, когда опыт у вас будет достаточно, и рядом с вами появятся инвестора, которые предложат вам, за долю организовать, чтобы их деньги работали на вас и на них. Они сами появятся, если вы будете обладать достаточными знаниями. То есть лучше расти до тех пор, пока деньги сами не найдут вас. И отказываться от денег до последнего. Инвестор при этом даст именно вам долю. да, И никакого риска, и никаких обязательств, как перед банком. Никаких штрафных санкций, процентов и так далее. Седьмое. Андрей Ковалев, Ковалев да, не шарит в кофейном бизнесе и в маркетинге бизнес-сфер, где сам не получал опыт, где сам нет у него предприятий, где он сам не поработал и так далее. Дело даже не в самой идее портретов. И критика, кстати, ее вообще не по существу. Ведь у Андрея вместо реальной критики маркетинговой идеи «Сокол кофе» одни лишь только эмоции, мимика и так далее. Таким образом, знания в бизнесе, они не универсальны. Вот он занимался мебелью, вот если бы он пришел к мебельщикам и их разносил, там бы мы услышали много ценного. А поскольку здесь он не занимался этим, мы слышим в основном придирки за все подряд. То есть он не занимался кофешопами и цепляется просто в беседе за любой... Вот что ему показалось вот в процессе интервью интересным, да, или каким-то там вызывающим, вызывающим интерес, он за это цепляется. Но это не является аргументами. И просто из-за харизматики Андрея Ковлева надо отдать ему должное. Действительно, он харизматичный человек. Мы смотрим с интересом и думаем, что он 100% прав. Но это не так. Рисование портретов могло быть УТП, а могло бы и не быть. Вот, если, например, я возьму и напишу с помощью нейросетей специальный фотофильтр для инстаграма, для кофе, чтобы, не знаю, там делал его зеленым, там еще что-то, ну и я не знаю, какие-то вот фишки прям делал, там, делал как будто бы из него идут какие-то звездочки или молнии именно на кофе, да, а, то, возможно, это было бы УТ УТП, а может быть и не было бы. То есть, смотря как подать, смотря как продать. Знаете, есть такая в Москве на парке культуры кофейня, ГазВАК, да, то есть а, там стоит реальный мотоцикл 1989 года. На нем СС... в серии один гонщик выиграл мировые соревнования по кольцевым гонкам на мотоцикле. Можете прям сходить в эту кофейню, ГАЗВАК, посмотреть на этот мотик. Он реальный, он заводится, если что, и так далее. То есть, ну, мотик там ну, очень старый. У него очень крутая подсветка. Он весь хромированный, такой, прям прикольный, начищенный и так далее. И вы знаете, это УТП. Люди, увидев фотку где-то на рекламе, в инстаграме, они приходят просто посмотреть, посидеть рядом с этим мотиком. Никто, разумеется, туда, там он как бы под столом стоит, под, под стеклянным вроде. Особо туда добраться-то не получится, но просто интересный, интересный вид. Вот, это УТП. Знаете, я думаю, что нужно сменить фон. Дальше продолжим с другим фоном. Локация сменена. Итак, пункт Пункт 8. Андрей Ковалев хваливает, якобы, правильную схему франшизы, где сначала франшизодатель накапливает опыт, а потом думает, кому продать свою франшизу. Но при этом франшиза сама по себе и как вид передачи бизнеса или там, доверенности в бизнесе, она напоминает скорее очень хитрое тонкое мошенничество. Покупая франшизу, вы, по сути говоря, ничего не покупаете. Все, что вы покупаете, это право пользования брендом. При этом этот бренд может быть придуман месяц назад, может быть придуман 20 лет назад, и нет никаких гарантий, что именно в ваших руках он выстрелит. Ну, если это, конечно, не какой-нибудь Макдональдс или Бургер Кинг, но и там тоже есть свои минусы. Вы платите постоянный процент с прибыли. А еще аренду, зарплату, оплачиваете займовые средства. Ну, просто э, инвесторы не дураки, и вряд ли кто-то захочет вложиться в ваш проект покупки чужо, чужой франшизы. Ведь все инвесторы при деньгах, и они понимают, что это просто бред. Ремонт, оборудование, сервисные расходы, расходники, сырье, налоги, вода электричество и кучу всего еще, чего мы сейчас не учли. То есть просто открыв бизнес, вы просто ну без знаний, вы просто попадаете. Покупая франшизу, вы попадаете дважды, а то и трижды. Логика многих людей заключается в том, что приобретая франшизу, мол, приобретаешь опыт. Да, может быть и не выстрелит, но я хотя бы научусь. Я вас уверяю, этот опыт вам не пригодится. Даже для того, чтобы защититься от других, других видов мошенничества и обмана в бизнесе. От какого-либо обмана или мошенничества можно защититься, только обладая точной информацией о рынке, покупках, потребителях, коммерческом, коммерческой составляющей, экономических показателях и прочим, прочим, прочим. Без знаний, короче говоря, не прокатит. Пункт номер девять. Андрей Ковалев – это человек, у которого есть совесть. Так характеризует сам себя Андрей Ковалев. Давайте подумаем, так ли это. Если, если кто-то говорит сам о себе, вот у меня есть совесть, вот я суперчестный. О чем это говорит в первую очередь? А давайте копнем глубже и поймем, о чем это говорит. Андрей Ковалев по возрасту просто облудливый дедушка, который по факту внуков еще не имеет, насколько общеизвестно. Он активно своим образом показывает, подает пример, как именно нужно разрушать семьи и дестабилизировать. Итак, сложный семейный вопрос в Российской Федерации. И сейчас я прямо уже слышу, как в комментариях пришли фанаты Андрея Ковырева и говорят, ну почему же, вы нелогичны, Сулейман, где же логика? А посмотрите, как он сидит в кадре. Он сел рядом с собой, посадил чужую жену. На бизнес-интервью, на бизнес-интервью посадил к себе поближе девушку. Девушка, ну, так, скажем так, не очень хорошо одета. Футболочка какая-то, так все открыто, у нее видно прозрачное и прочее. Где-то бизнес-интервью. Соответственно, где деловые костюмы бизнесменов? Если они хотели поговорить о бизнесе, говорили бы о бизнесе, соответственно, соответственно бы и оделись. А так получается, он позиционирует ребят просто как непрофессионалов, еще и подсадил к себе женщину поближе. Супер! Он флиртует с э, девушкой в кадре, ее зовут Полина, прям при ее муже. Он совершенно не держит дистанцию. То есть он мог бы наоборот, подальше ее отсадить, попросить одеться поприличнее для кадров, ну, ведь он не шоу там про эротику снимает, да, то есть не, не порнуху там какую-то, то есть он снимает бизнес-программу, но тем не менее, вот так. А вот теперь ответьте мне, пожалуйста, насколько вписывается в принципе в вашу картину мира, что на бизнес-интервью бизнес-эксперт будет гладить, гладить чужую жену? Посмотрите внимательно, он это делает в кадре. Какое-то странное получается разоблачение у Андрея Ковалева, хотя нет, на самом деле не странное. В интервью блогеру Лиса Рулит, известному на ютюбе, Андрей Ковалев признается, что до сих пор сидит на сайтах знакомств под своим именем. А также указывает прочие факты того, что там именно происходит, что его караулят возле его дома фанатки и прочее, прочее, прочее. То есть он создает вокруг себя такую среду, чтобы к женщинам, у которых, скажем так, ну, у которых не очень высокий ценс они могли к нему подойти, приблизиться и как-то оказать свое внимание. То есть раз такие прецеденты есть и он сам об этом рассказывает значит он их создал раз он сидит на сайтах знакомств и прочее ну что он какие-то пуританские взгляды поощряет то есть он развивает что он семейность стимулирует таким образом он развивает разврат потому что есть либо деградация либо прогресс да, в любом аспекте в любой сфере вот в данном в данном случае мы видим проявление проявление частности общего частное проявление общего мы видим это мы видим это в кадре видим как он общается с собеседниками с кем именно он общается то есть, в основном и все его внимание приковано к девушке <coughs> то есть все его вот это вот а, либидо он собственно говоря и не скрывает и не думаю что даже будет как-то ну оправдываться и отпираться. более того он будет считать наверняка если последует какая-то реакция от него или там ответ мне наверняка он Сознается, скажет, да, это нормально. То есть, вы просто подумайте, да, то есть, насколько такой, такой идеал мужчины, насколько этот пример в качестве там какого-то успешного человека нужен россиянам, да, куда вы хотите, то есть на кого вы хотите, чтобы смотрели ваши дочери, ваши жены и прочее. Что это за человек такой? Еще раз. Андрей Ковалев. Это человек, у которого есть совесть. Ну-ну. Окей, окей. Есть совесть. Пункт 10. Андрея Ковалева нужно остановить. Пока еще не познер. Он реально не познер. Андрей Аркадьевич притягивает реальность под.. Проект. Вот он создает проект, вот он реальность под него и притягивает. Вот что ему нужно, чтобы было в проекте, вот он так все и выстраивает. Вы, наверное, заметили, как именно Андрей Аркадьевич проводит опросы. Никак. Он не имеет компетенций ни в задавании вопросов, ни в каких-либо опросах, ни в маркетинге, судя по всему. Интервьюер из него, конечно же, тоже никакой. Ну, а говорить с бравадой и прочее, это для этого нужны совершенно другие навыки, чем, например, журналистское образование. Тем более он не умеет задавать вопросы так, чтобы человек давал объективные ответы. Ситуация. Заходит человек в эту кофейню попить кофе. Ковалев спрашивает его. Мужик, мол, портрет на стаканчике это прикольная идея? Ну у нас стаканчики кофе. На какой ответ рассчитывает кавалер? На ответ нет. А мужик говорит прикольное. То есть если он хотел сделать проект так, что, то есть он даже задумывая то, чтобы проект выглядел, чтобы он там только он там капитальный красавчик, он даже это не может сделать нормально. Следующий вопрос. Он задает мужику вопрос. Портрет 25 минут подождешь, мужик, да, подожду. А Ковалев чего че от него ждал? Ну, наверное наверное, что он скажет нет. Короче говоря, Ковалев влажает вопрос за вопросом. Вопросы он задавать вообще никак не умеет. Итог, получаю не те ответы, которые нужны Ковалеву, видимо, понимая, что переверстать и озвучить по-другому, чем реальность, ну, у него и у его спецов точно качественно не получится он решает переубедить человека на месте ну и что мы видим дальше дальше мы видим что мужик разумеется соглашается под давлением камер под напором ковалева ну все понятно далее мужик понимая что попал в кадр и что вот сейчас его куда-то там выложит он начинает отыгрывать как как будто бы по сценарию не зная сценария, разумеется, потому что с мужиком с этим никто не договаривался, он попал в кадр совершенно случайно, это очевидно и понятно, он начинает развивать мысль так, как ее понял и услышал от Ковалева, так, как он понял из-за давления. Он начинает говорить «Да, да я и 10 не подожду», начинает <laughs> принимает позу под баченись, то есть начинает как бы играть хозяина положения. То есть, что Ковалев хочет, то клиент и делает. А вот давайте подумаем, а в жизни так? В жизни, когда бизнесмен вот что хочет, то клиенты делает, или наоборот? Нет, наоборот, коллеги. А по факту мы что видим? По факту мы видим, что мужику идея понравилась, который зашел. В принципе, понравилась. А еще более молодым и более креативным ребятам она еще больше понравится. Сама идея схематичного портрета на стаканчике, так как изображено в программе. Это интересная идея, потому что таким образом будет стимулировать сарафанное радио. Кто-то сфоткает, выложит в инстаграм, кто-то поставит у себя на столе, коллеги увидят и прочее, прочее, прочее. То есть если эту идею, да в нормальные руки, очень даже можно неплохо развивать. Но тут Ковалев не унимается и продолжает наступление. А что вы будете делать со стаканчиком? Куда вы его выкинете? Не унимается Ковалев. И что вы думаете, гипноз Ковалева не срабатывает? Мужик отвечает, опять ему не в попад. Вот это да, вот это новости. Ничего себе! Мужик говорит, со стаканчиком да. А вот со стаканчиком, с портретом, ну, поставлю куда-нибудь. А Ковалев начинает на него прям уже орать. Куда? В карман себе поставишь? Мужик в ответ на крик и давление замолчал пожал плечами мол, ну на вкус и цвет кому как и так далее в общем по итогам на, на мужике было видно что он не остался доволен этой беседой и этим импровизированным э, интервью в общем в целом в целом не айс давайте порассуждаем мужик пришел на легке то есть это означает что работает или живет он где-то очень недалеко Пока он идет до того места, где, откуда он пришел, вот так вот налегке, он допьет этот кофе прямо по дороге, прямо на ходу. И поставит стаканчик куда-либо, либо в офис, либо домой, откуда он там пришел. А по факту Ковалев надарил, и мужику просто пришлось согласиться. Пока еще не поздно. Остановитесь, Андрей Аркадьевич, пока еще не поздно. Пункт номер 11. Если партнякин, сокол и прочие поливаемые осинизатором из ведра исчезнут из какого-либо бизнеса, в чем уже есть сомнения, то придут другие, которые будут помогать избавляться от лишних финансов. Всем простоватым неудачливым бизнесменам, которых 99%, на всех разоблачителей не хватит. Андрей Аркадьевич, вы зря стараетесь. Пункт номер 12. Андрей Аркадьевич, прямо в кадре сдает своих визави, тех, кого защищал, тех, кого пригласил на программу и пытался им как-то якобы помочь. На самом деле, единственный, кому помогал в этой программе Андрей Аркадьевич, он помогал себе а, распиариться, прославиться и прочее. Просто, понимаете, обычно, когда что-то собираются делать, ну, не предупреждают, не, не делают так, что, типа, я тебя сейчас ударю. То есть, если ударяют, то, то ударяют. Не говорят «я тебя сейчас». Потому что можно совершенно спокойно подготовиться и даже опередить такого предупреждателя. Ковалев предлагает героям программы написать коллективное заявление в полицию. Как будто бы в публичном пространстве вот, вторая сторона, которая осталась за кадром, да, сами представители «Сокол кофе», они это интервью не будут слушать. Ну-ну, окей. Но по факту каких-то серьезных нарушений нет. На уголовку начнуть вряд ли получится. Поэтому всеми этими словами Андрей Аркадьевич просто пугает. Кого-то? Кого? Зачем он пугает? Как-то так. Пункт номер 13. Андрей Аркадьевич опять в кадре, когда уже прощается, лапает... Э девочку. Причем, ну знаете, как бы, когда мужчины прощаются или когда происходит деловая встреча, если есть неформальная какая-то нотка, можно похлопать по крючу То есть, ну типа там братан держись, и все такое. Так вот этот братан держись исполняет на девчонке. То есть, она так тактильно его привлекает, так она ему приятно и интересно, при муже-то при живом, что он начинает ее там типа, то есть он он ничего подобного по отношению к мужчине, который там герой его программы, он вообще не делает. А похлопать по плече предпочитает его жену. Вот так вот. Вот такое уважение к семейным ценностям. Мои выводы, моя позиция по всему поэтому. Что я хочу сказать? Я не поддерживаю то, как некачественно ведут в данный момент бизнес-инфобизнесмены в России. Но причины этого... Они известны. И вот такими разоблачениями их не устранить. То есть для, для того, чтобы устранить причины, нужно заниматься образованием. Причем совершенно иначе, чем занимается Андрей Аркадьевич в своих видео. В связи со всем вышесказанным у меня есть небольшие предположения. И если Андрей Аркадьевич захочет, он каким-то образом может сказать, что это не так. Или даже может быть доказать. Хотя, наверное, ему это просто не нужно. Первое предположение. Ковалев является скрытым агентом тех, кого чаще всего поносит. Поэтому внимательно слушайте, кого он поносит. На самом деле он делает это все очень плохо и на самом деле, по сути говоря, занимается черным пиаром или скрытым пиаром или какой-то рекламой непонятной для Портнягина, Сокол Кофе, Лаконцева и всех остальных, кого, кого он там пытается принизить. Предположение номер два, где-то близко к первому. Андрей Аркадьевич разорился, либо близок к разорению. Ну, то есть э, финансовый минус. Да, возможно, есть крутые дорогие тачки, вещи, шмотки, крутой кадр и все-все прочее, прочее, прочее, но возможно, что уже он понимает, что его финансовая империя она растает в силу экономических причин. И поэтому начинает просто в личном плане зарабатывать, делая из себя блогеров, блогера, то есть так же, как и ну, подвергнувшись всем тенденциям последнего времени. Кто только не лень, уже пошли в блогеры и что-то пытаются тут на ютюбе говорить. Но делает он свое имя, свое блогерское имя, за счет ребят, имиджа ребят и несостоятельной критики в адрес тех, кто, может быть, и заслуживал бы критики, ну, точно не такой. А ребята, которых он приглашает в кадр, им еще учиться и учиться. Да и ему самому не мешало бы. Сейчас я понимаю, что на фоне всего этого вроде как я выгляжу красавчиком. Нет. Я думаю, что даже реально, если посчитать кэш, у меня его гораздо. Там в разы меньше, чем у Андрея Аркадьевича. Но у меня есть знания. Альхамдулиля, хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров, у меня есть знания. Эм, знания универсальные по бизнесу, по маркетингу. А вот у Андрея Аркадьевича есть опыт, тоже дело важное. Единственное, что опыт, это такая вещь, которая ну, мало применяется. То есть вот он от своих офисных центров, сделав шаг в сторону кофеин, он показал свое полное знание. А теперь еще более интересное событие. Я написал героям программы Валентине, Валентину и Полине. Ну, там просто так получилось, я Полине писать-то не стал, просто к Валентину написать было невозможно. Он Пока к нему друзья не добавишься, пока он там запрос не примет, ему ничего нельзя написать. Поэтому пришлось написать его супруге, сказать, что вот знаете, там по деловой нужде, вот так и так, надо бы с Валентином перемолодиться. Я начинаю накидывать Валентину вопросы. Естественно, я, э, то есть поверьте мне на слово, потому что Валентин, он как бы не давал согласия, чтобы я показывал переписку с ним. В целом общение прошло достаточно натянуто, и поэтому, ну уж если сильно меня обвинят в неправде, тогда уж я опубликую эту переписку. А так я просто зачитаю. А, да, Хотите, верьте. Хотите, не верьте. Но, как бы, каждый, каждый, каждый может доверять, либо не доверять сказанному. А теперь эксклюзив. Интервью с Валентином Овчинниковым, героем программы Андрея Аркадьевича Ковалева о результатах интервью. Тем не менее, я читаю. Валентин, добрый день. Я блогер, посмотрел вашу беседу с Ковалевым, двоякие ощущения, хочу снять видеоотзыв. Вы можете рассказать более подробно, как пришло интервью? Всем ли вы остались довольны? Не позволял ли Ковалев себе чего-то лишнего? Сулейман, добрый день. Остались ли мы довольным, если только тем, что благодаря выпуску на канале Оссинизатор, помимо кучи Хейта, куча хейта, он пишет, остались и благодарные люди, которых мы смогли предупредить спасатели великие. Наш выпуск также оказался весьма полезен и самому Ковалеву. Вокруг этой темы поднялся не слабый ажиотаж. На этом, собственно, все. Выпуском э, все и закончилось по факту. То есть, реально, они просто снялись, получили кучу хейта, и их запомнили как неудачников. Э, Ковалев прославился, все. Да, да, да. Я ему пишу. Мне кажется, что Ковалев был непрофессионален в нескольких моментах. Первое, он навязал позицию по картинкам на стаканчикам дядьки Посетителю. Второе. В основном его реплики были в адрес Полины. Он отодвинул вас в диалоге. Третье. Он дотрагивался до вашей супруги, всячески выражал мужскую симпатию. Мне это очень не понравилось. Не люблю мужиков, которые не чувствуют границ, не знают границ чужого брака. В этом, как мне кажется, было большое неужение к вам и супруге, ну как бы к семье. А в конце, что знаменательно, с пожеланием детей, похлопал по спине, как хлопают друга мужского пола, но почему-то опять вашу супругу. Вы или супруга заметили что-то из этого? И вопрос не про интервью. Сколько от груди жмете, если не секрет? Ответ Валентина в плане навязывания позиции по портрету на стаканчике – это его дело. По факту идея оказалась действительно нерабочая. Люди не клевали на эту запатентованную фишку. Цель этого видео была объяснить, что модель бизнеса нерабочая. Как он пытался это сделать – это его дело. Я согласен, что мы были выстроены не с лучшей стороны, но выпуск дал свои плоды. То есть, смотрите, для Валентина ну, без разницы, какими методами идет какое-либо опровержение или доказывание. То есть есть там логика, нет там логики. Вот его просто вот как пригнали, да, то есть вот э, реально там ощущение, что такой как бы загон, да, то есть вот его пригнали на интервью, там вот, вот, вот, вот так вот все посадили, вот, все, вот надо говорить, вот он говорит. А, вот не надо говорить, надо говорить, чтобы жена говорила, вот жена говорит. Вот ее гладят, ну ладно, ее гладят, ладно, хорошо, жаль, что, ну или не жаль, может быть, ну ну ее гладят, ну не меня и ладно, там, ну вот как-то так, да, то есть, я... что это за позиция мужика, а, да, в плане навязывания позиции по портрету на стаканчике, это его дело, в смысле его дела. так и вы же этим бизнесом занимались, в смысле его дела. Его дело, но ты мог высказаться, сказать, что нет, эта тема нормальная, только надо там что-то было... До... То есть, или ты не бизнесмен, или ты вообще, ну, просто как бы... Э, тебя э, как-то на что-то поймали, и случайно ты проходил мимо, и вообще тебя это все не касается. Что? Да определись ты уже. По факту идея оказалась сильно нерабочая. Люди не клевали на эту запатентованную фишку. То есть... Ну, больше подробностей не было цель этого видео была объяснить что модель бизнеса не рабочий как он пытался это сделать его дело то есть по сути говоря валентин декларирует старую но очень некорректную принцип или да то есть мысль о том что для достижения цели хороши все средства то есть, грубо говоря, хочешь разбогатеть, иди там, не знаю, старушку заруби. Да? То есть для него примерно то же самое. И, видимо, для Ковалева тоже не принципиально, как снимать интервью, как задавать людям вопросы. Главное доказать свою правоту. То есть я больше чем уверен, если бы они были корректны, то вот у них там, ну, как потом выяснилось, у них были претензии судебные, досудебные точнее на возврат определенной части суммы, которую они заплатили за франшизу. Что порядка трех миллионов рублей они э, спрашивали с «Сокол э, Кофе». Порядка трех миллионов рублей. Возможно, что им часть хотя бы вернули, если бы они были более объективны, корректны и просто больше понравились всем людям. Что он их ну, немножечко так как бы отставил типа ну нашел ребят которым там досталось побольше которые будут ну совсем соглашаться и плакаться и использовал а, валентин пишет реплики были в адрес полины потому что только на ней был микрофон к тому же она все цифры знала лучше меня так как занималась бумажной работой андрей аркадьевич принес микрофон микрофонов видимо два Нацепили на Полину, а, нацепили на Андрея Аркадьевича. А Валентину не досталось. Как главному герою выпуска, как ну, мужчину, мужчине, как э, представителю, то есть э, такому видному представителю их семейного бизнеса, ему микрофона не, до, не досталось. То есть получается, что явно акцент здесь во всем в этом, он э, на Андрея Аркадьевича, а не на не на этих ребятах. И тем более, если там выбирать из них, что они вот вдвоем этим всем занимались, открывали, то Валентин вообще оказался в стороне, хотя по идее основной разговор должен был быть, быть с ним. И разумеется, никто не догадался. Да? То есть, ну как бы, понимаете, вот когда в интервью очень много человека, который задает вопросы, но очень мало ответов, это означает, что журналист, интервьюер, он некомпетентен. Да, в этом формате ну, он сильно больших высот не добьется. А, то есть лучше, чтобы плохо было слышно интервью вера. Да, то есть его можно записать на какой-нибудь отдельный диктофон, просто там iPhone перед собой положить, а потом вытянуть эту звуковую дорожку на его реплике. То есть я вам говорю просто, потому что у меня уже есть небольшой опыт, ну вот, там, несколько лет в монтаже. К тому же она все цифры знала лучше меня, так как занималась бумажной работой. Бумажной работой. Ну хорошо, ну занималась она бумажной работой. Но кто из вас мужик-то? Получается мужик все-таки кто? Кто мужик? А кто мужик? А мужчина кто из вас? Ну, делайте выводы сами, кто там из них мужчина. Но по факту получается, что основные стратегические решения... Принимал, видимо, не Валентин. Ну и стратегическое решение не на себя микрофон, видимо, принял тоже он. Я ему пишу дальше. Валентин, мне кажется, что Андрей Аркадьевич, ну, напишу, он, Андрей Аркадьевич, харасментом промышляет. Если он такое позволял себе, когда муж рядом стоит, что он может сделать наедине и без камер? Отвечаю также на его реплику про то, что он, типа, в цифрах не шарил. Я ему, я ему говорю, а, помните, там момент был, когда он, она озвучивает миллион восемьсот а, потраченных денег, а вы ее поправляете и говорите, 2 восемьсот. То есть, все-таки в цифрах больше разбирается он. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. В ответ на мой вопрос про он отвечает, это полный абсурд. Ну, то есть, когда начинаются такие слова, там, человек прям уже видимо это и не было ничего подобного и я даже сомневаться в этом не намерен так что вы заблуждаетесь то есть человек просто по факту оскорбляет меня в диалоге Он говорит: вы заблуждаетесь без каких-либо аргументов я ничего подобного не увидел так ее мое, открой выпуск посмотри чего вы там нас снимали валентин твою жену так уведут если не андрей аркадьевич то желающих я думаю найдется после этого выпуска море невероятное а в ответ на комментарии про абсурд я ему пишу валентин то есть он вашу супругу не трогал или просто вы не заметили далее я ему пишу ну понятное дело что я это делаю для того чтобы как бы немножечко он выдал свою позицию то есть тоже ничего не говоря я не мог понять что что он за человек но он вскрыл себя полностью и стало понятно, что он за человек, делайте выводы сами, да, то есть я озвучивать это даже ну, неэтично считаю. Валентин, мне противно было, когда я увидел. Вот почему мне неприятно, а вы не считаете это проблемой? Я не представляю просто себя на вашем месте. Я бы наверняка под землю закопался от стыда, что посторонний мужчина трогает супругу и кокетничает. Фу, прям фу, Валентин, вы правда не придали значения. Или настолько мы разные с вами люди, может? Я, ну, то есть, может быть, там, может быть, все мужчины разные, да, или как-то так. Нет, то есть я считаю, что если мужик, ну, я считаю, да, от себя уже комментарий, если мужик мужик, то он как бы, ну, будет ревновать. Все равно он будет на это, на все реагировать. Я думаю, что Андрей Аркадьевич к своей жене, если бы, конечно, она у него была, он бы не дал прикасаться так вот в кадре или что-то еще, ну, то есть ерунда какая-то тем более каким-то посторонним людям я ему пишу: и я не представляю как мужчина может не ревновать свою жену валентин отвечает ревность если она присутствует должна быть здоровой я считаю что вы увидели в видео то чего не было я считаю что увидели то чего не было так ты открой видео посмотри блин а, все написано в этом видео, все есть, все там внутри уже, все прям Все там, все по полочкам, там вообще... Вот, вообще... Я понимаю, что он какой-то непрошибаемый на эту тему, что для него, действительно, это семейная жизнь, его это ну, вообще не имеет никакого значения, что, может быть, это какое-то вообще прикрытие, что он, ну, типа, вот там для галочки завел жену и так далее. Я, ему, я его спрашиваю, чтобы понять еще больше. То есть вы не против, чтобы в диалоге дяденьку вашу жену трогали. Я такие вопросы неуместные задаю, чтобы отрезвить Валентин. Не боже, мужчине так относиться к жене. Вы ведь мужчина, вы, Валентин, выглядите, выглядите очень даже. Ну, имеется в виду, что очень даже, как мужчина. Он отвечает, я считаю, вы начинаете неадекватно навязывать свою точку зрения. Только вы увидели в этом видео какой-то скрытый подкат к моей жене. Только вы увидели скрытый подкат. Ну, понятно. Ты-то не увидел, как бы. Валентин, да ты у других людей спроси. Ты спроси у других людей для объективности. Не будь как Ковалев. Я-то увидел, потому что, ну, как бы. У меня с этим все нормально, то есть я адекватно отношусь к своему, я свою семью буду защищать, инча Аллах, да? а ты, как бы, Валентин, ты, я понял, какой ты, ты, как бы, семью свою можешь, своей семьей можешь поделиться с кем угодно. А я понимаю, что с точки зрения мужского, он не скажет, да, мне было противно, да, я понимал, что что-то не то происходит, да, мне хотелось это остановить, но я вот не нашел в себе сил. Он реально просто вот не видел, не понял, ему было все равно, он как-то где-то в чем-то чем летал. То есть, он, может быть, он просто еще пока не осознал, что это ну, как бы его семья, что ну, несерьезно пока относится. Я его спрашиваю тогда о профессионализме. Огладить а, а по голове интервьюируемого это профессионально? Это по этикету? Вам не показалось, что интервью, мягко говоря, не про вас, а про Андрея Ковалева? Далее я его призываю, задайте вопрос любому, любому журналисту, Валентин, что это было, если не верите мне? Он отвечает, одно и то же действие нужно выполнить с разным посылом, и то, и, то, и то, на что вы намекаете, тут неуместно. То есть, как неуместно? В смысле неуместно? Чужой мужик сидит там, такой этот, мачо, да, весь разодетый, весь благоухает наверняка, там весь намазался там духами, весь такой на фитнесах, то есть, короче, на соляриях, на загарах, на, на стиле, такой сидит, короче, гладит твою жену. Это такой, это неуместно. Разные вещи можно воспринимать с разным посолом, или как он там одно и то же действие можно выполнить с разным посылом. По факту мужик гладит твою жену, ты ничего не делаешь, ничего не реагируешь, ты сам ее туда посадил, сам, саму тебе нормально было, что она там села, ну, что это такое? Ну, ладно, вот он считает, что это неуместно. Но где вот, например, вы, зрители, видели, чтобы, не знаю, там, Познер э, гладил своих... Э, гостей или юрий дуть или там соловьев или кто-то еще вот прям вот такой же харасмент проявлял я ему пишу журналист не должен блин гладить по голове почему он ее погладил а вас нет это сексизм или как я пишу это сексизм ну то есть точно ставя точку а, и спрашиваю у него или как чтобы просто он задумался а далее небольшой бонус у нас в программе голос Валентина. Салима, ну мне не нравится, что вы меня не слышите, это раз, а во-вторых, вы гнете свою линию, это мне тоже не нравится. Я не понимаю, чему вот эти вот провокации и чего вы пытаетесь добиться, чтобы я изменил свое решение, и там, не знаю, снял с вами выпуск о том, что Ковалев якобы домогался к моей жене. Это вообще бред полный. Честно говоря, даже больше об этом э, разговаривать не хочу, не желаю. И слова «не хочу», «не желаю»… То есть реально человек из высшего общества, из какого-то там, не знаю, как бы… Наверное, в семье там каких-то оперных певцов, ради, оперных певцов или болитмейстеров родился. Такие... Такая словесность мощная. Не желаю, не хочу. И заметьте, что это не я предложил снимать какие-то с ними опровержения или интервью с ними о том, как харасил Ковалев и его жену. Здравомыслящему человеку, мужчине, который ревностно относится к вопросам своей своей семьи, который охраняет свой дом, свою семью, свою жену, своих детей от всякого разного неблагополучного, все будет стоять на местах в этом видео. Все будет на местах. И там не потребуется мнение этого Валентина. Он вообще, ну, как медийный персонаж, он просто получил кучу хейта. На нем, с точки зрения вот того же Ютуба, если снять его в... То есть он не такой известный, да, чтобы там снять его и... То есть Он не медийный изначально, до этого еще был не медийный персонаж, поэтому просто то, что он поймал кучу хейта, это его неудачный выход, скажем так, в публичное пространство. Сейчас снимать с ним, это на самом деле пиарить его, а не меня. Он же намекает на то, что типа все это делается для того, чтобы вот я там сам себя отпиарил. Ну-ну, ну ок. В Ответ на его комментарий про то, что там типа вы навязчивые, я говорю, я ему отвечаю просто письменно, я задаю вопросы. Ну что, обозначаю интерес. Я вам дал свои ответы, но вы меня, похоже, не слышите или не хотите слышать. Я ему уже открытую пишу, напрямую. Мне с вами выпуск не нужен. Он пишет, окей. Если бы вы проявляли логичность и последовательность в ответах, реально ответили бы мне на мои логичные вопросы, то, вероятно, да, ответ был бы другим. А поскольку у вас эта тема явно задевает, то вы и хотите прекратить обсуждение. Это же как дважды два. Вот это не отвечено же. Ну, то есть он, ну, типа, как бы, я с вами я вам на вопросы отвечаю, да. Ну вот, я там цитирую, на что не ответил. И еще раз ему пересылаю про журналистскую этику, про то, что, насколько профессионально гладить интервьюируемого в кадре. Вам не показалось, что интервью, мягко говоря, не про вас, а про Андрея Ковалева. Журналист не должен, блин, гладить по голове. Почему он гладил ее, а не вас? А вас не гладил. Он отвечает, я не вижу смысла обсуждать эту тему, потому что вы упертый. Еще раз повторю, кроме вас этого скрытого подката никто не увидел. То есть, под никто он подразумевает в первую очередь себя. Он не увидел. То есть э, далее он, видимо, недостаточно изучив, кто такой Андрей Ковалев, э, пойдя к нему на программу, э, он проявляет свое незнание. Андрей, он, он пишет Валентин, да? Андрей Ковалев взрослый самодостаточный мужчина. И бизнесмен, он не занимается подобной ерундой. То есть Валентин становится просто уже на сторону Андрея Ковалева, про то, что он вот точно не занимается ерундой и все прочее. То есть он просто не знает, что у него там в соцсетях, не в соцсетях, а в этих, на сайтах знакомств он зарегистрирован, что у него там какие-то поклонницы караулит его, о чем сам Андрей Аркадьевич рассказывает и прочее, прочее, прочее. Я пишу, и на сайтах знакомств он девушек не снимает, и семья у него есть. Валентин пишет, меня бесит, когда люди тупо гнут свою линию. А, то есть он под аргументами он говорит, тупо гнут свою линию. То есть А он-то не гнет свою линию То есть тем, что он не видит логику, не понимает логику. Может, он просто не хочет смотреть правде в глаза. Может быть, он зачитал все это и посоветовался с супругой, и она сказала, да нет... Он же с другим намерением меня гладил. Да, Валечка, с другим намерением. Да, все хорошо. Там вот и друзей, и мужчин побольше мне, пожалуйста. И так далее. Когда он начинает защищать Коварева, я ему пишу. У вас стокгольмский синдром. То есть э, синдром жертвы, которого захватили заложники. Вы защищаете того, кто показался вам добрым, но им не был. Он отвечает на это, всего вам хорошего. А, ну, видимо, немножечко как бы издеваясь или что. Я извиняюсь перед ним, говорю, извините, что вызвал такие эмоции. Отвечаю на всего вам хорошего и вам всего хорошего. И по, по скриптам ему комментирую, ничего я тут не гнул, я задавал вопрос. Я интервьюер, и у меня есть этика и своя позиция как, впрочем, и у любого другого интервьюера. По итогу всей переписки, моих извинений перед Валентином, моих добрых пожеланий, я был заблокирован. Но это, друзья мои, еще не все. Я понял, что мне этих вещей недостаточно, чтобы разобраться в ситуации, тем более показать ситуацию всем, кого она действительно интересует, увидеть ее в объективных тонах, и реально понять, кто такой Андрей Аркадьевич Ковалев, кто герой его программы и прочее. И поэтому я связался с ребятами из «Сокол Кофе». Они очень оперативно ответили. Ужасно оперативно. То есть я вот только пишу в Инстаграм, уже там через несколько десятков минут уже приходит ответ. Хотя у них там ну, такая достаточно активная социальная жизнь. Но тем не менее они быстро отреагировали. Вот все как есть. Посмотрим. Раз снимаю опровержение, привет, интересно, как связан, никак не связан, и так далее. Я к тому, что этот, эти выпуски, грубо говоря, нас ну, направили на правильную дорогу. То есть они нам навредили, навредили там, финансово, навредили репутационно, но они поставили нас, грубо говоря, в правильное русло. И ну, с раннего момента, да, там нам всего лишь год, и так. Там такие компании, там очень много, у которых есть такие косяки, но они живут там несколько десятками лет, и э, очень поздно до них доходят. Но для нас там наши ошибки дошли вот так рано. И это круто, и это слава богу, что так вышло. И мы сейчас... Я понял, понял. Нет проблем. Смотри, Ахи, просто. То, что он говорил, это было не объективно. это было неэтично с точки зрения журналистики. Я как бы занимаюсь всем этим делом. Достаточно давно уже интервью беру и так далее. То, что он делает, это непрофессионально. Во-первых, у меня с этой стороны к нему претензии. То есть и это не там желание на ком-то похайпиться, это просто... Я понимаю, что люди, воспри... ну, то есть в том числе, например, из моей команды, у меня в команде сейчас 15 человек. Люди из моей команды стали его смотреть. Мне стало интересно, типа, кто это такой. Я открыл. Я увидел вас. И я увидел, что говорят совершенно непрофессиональные вещи. Ну вот как-то так. Давайте посмотрим просто страницу Анара, чтобы вы увидели, что это его e сильная страница. Вот куча подписчиков. Вот их фотография с соколом. Вот там пост откроем сейчас, посмотрим. Он там рассказывает, как они познакомились и так далее. Потом все это дело переместилось в WhatsApp. В WhatsApp они ответили мне конкретно Анар, да, ответил мне на. Это один из соучредителей, сооснователей, ответил мне на некоторые вопросы, которые меня интересовали. Касательно интервью. Было очень интересно, познавательно. Послушайте вместе со мной. например такой вопрос после программы которая вышла с андреем ковалевым или во время того как когда скорее он снимал эту саму программу связывался ли кто-то от него или может быть он сам и уточнял ли для журналистской объективности вторую позицию то есть ваши контраргументы и реальное положение дел и то, как это все выглядело то есть, выходил ли он на связь, предлагал ли он поучаствовать в этой же программе каким-то образом? То есть, или просто он взял и снял да, там, Вал -э, Валентина и Полину как бы в качестве главного аргумента? Сулейман, смотри, от Андрея Ковалева никто не писал, никто не связывался. Писали ребята, наши бывшие партнеры, герои этого выпуска писали, что... Писали Саше, что вот, если вы нам не вернете деньги, которые мы вложили в кофейню, да, там порядка двух-трех миллионов, то мы обратимся э, к такому блогеру. Мы посчитали это за шантаж. Наши юристы сказали, ничего не надо отвечать. Э, после этого нам они прислали, эти герои выпуска прислали, досудебную претензию. Э, и ответили претензии своей с нашей стороны вот мы можем если необходимо будет прикрепить скриншоты претензий с их стороны с нашей стороны и скриншоты переписки которые они писали в свое сообщение что давайте мы там возвращайте деньги либо мы обратимся в сми в а, такое смотри брат да, то есть, ну, я в первую очередь делаю это для э, моей аудитории, да, для моего канала, для подписчиков, которые хотят заниматься бизнесом, стремятся, изучают, и для них, может быть, э, являются там положительным примером, то, что на самом деле является отрицательным примером. Я бы не хотел, я хотел бы их просто таким образом предостеречь, в первую очередь, ну, возможно. Есть речь кого-то еще, открыть глаза, так сказать, на то, что есть определенная необъективность у определенных людей, у определенных личностей. И поэтому, как бы, у меня нет. Я, я больше чем уверен, что все это есть, вся эта переписка, брат, у тебя есть, есть все эти претензии. Я больше чем уверен, мне достаточно и твоего слова брат То есть мне не нужно для этого, знаешь, там как бы оформлять все. Понятное дело, если скажем так, там поднимется какой-то вою или что-то еще, или какие-то возникнут сомнения, то потом уже, да, то есть доснимем, да выложим и прочее, а так, ну как бы мы снимаем для своих, нет в этом проблемы. И, да, то есть как бы к тебе есть доверие, да, то есть как бы поэтому нет, нет, нет проблем и не, не нужно настолько сильно на самом деле как бы влезать в ваши личные взаимоотношения, пока что, да пока ситуация не повернулась так. Личные взаимоотношения имеется в виду, что с Валей и Полиной. То есть они, ну, скажем так, тоже, как бы, э, ну, я думаю, что они не очень довольны, да, судя по переписке моей с Валентином, не очень довольны результатом программы. Я не думаю, что они именно этого ожидали. На самом деле, Андрей Аркадьевич просто на них немножечко так попиарился, то есть они дали как бы почву. Причем для их имиджа это нанесло большой отрицательный репутационный удар и действительно что-то похожее на шантаж. Я на самом Это интересный очень факт, что вот они там просили денег назад. Да, то есть как бы... Но... Я знаешь, что скажу с юридической точки зрения. Вот я пока, да, я же ни к одной стороне изначально не имел каких-то предвзятостей. С юридической точки зрения я думаю, что именно по российскому законодательству да, к вам, э, к вам нет. У, у, то есть, э, если реально в итоге после этих судебных э, до судебных претензий, если в итоге был суд, то это указывает на то что они в чем-то давыли право. но я так понимаю что никакого суда там да ведь не было и просто менялись претензиями и они пошли на шоу да потому что понимали что э, они не правы по закону российской федерации они не правы да и как бы э, ловить в суде им нечего не было суда пытались подать в граждане пытались какие-то проверки организовать в общем просто звонят ничего такого страшного нет Скинь свой канал там четыре, очень мало Ахи, Анар, скажи, пожалуйста, а ты вот как, как вы оцениваете сами, как повлияла на вас с Александром эта программа? Как вы оцениваете, скажем так, как она как она поменяла вас? И поменяла ли вообще, и что, какие выводы вы сделали? Вот на такой вопрос можешь ответить? Привет, сори, что пропал. В голосовых все уже ответил. Ажиотажа. А, нет но заявки поступают то есть в целом да. все нормально в первый месяц выходит в плюс но это тоже немножко реклама но не важно. ну что ж вы все сами слышали делаете выводы сами да, то есть о том все-таки кто в этой ситуации пострадавший кто в этой ситуации всей жертва а какая роль у андрея аркадьевича правильно он делает неправильно то есть там что вообще происходит к чему он призывает стоит ли слушать такого человека делайте выводы сами да ребята из сокол кофе <coughs> потеряли почти все в общем-то были отброшены на начальную точку сделали огромное количество выводов короче говоря андрей аркадьевич действительно учит людей действительно учит людей заниматься бизнесом ведь никто же не отрицает, что «Сокол кофе» тоже занимаются бизнесом. Но, пожалуй, больше всех Андрей Аркадьевич научил заниматься бизнесом, что, кстати, слышно в ответе ребят, непосредственно самих основателей «Сокол кофе» Александра, Регину и Анара. Еще одна гипотеза касательно Андрея Ковалева и зачем вообще все этот, весь этот осеннезатор делается. Это просто площадка для рекламы, тех проектов, которые сейчас у него находятся на не очень не хорошем счету. Он раскручивает таким образом, может быть, посещаемость, может быть, что-то еще в своих торговых центрах, офисных помещениях. То есть он таким образом делает себе рекламу через личный бренд. То есть на его канал подписано, задумайтесь, уже 180 там, с чем-то тысяч человек. Наверное, 180 тысяч человек найдутся желающие и арендовать у него офисы, и встать корнером в его фудкорте, и как-то еще засветиться в его активностях и прочее, прочее, прочее. Как говорится, в... да, то есть деньги не пахнут, и поэтому, когда он занимается, собственно говоря, вот этой рекламой, все через личный бренд, он не особо смотрит на методы. Ему главное, чтобы был максимальный хайп, максимальная узнаваемость, максимальный эффект, Потому что, да, 180 тысяч подписано, на некоторых интервью 500, 600, 700 тысяч просмотров. То есть, ну, под миллион уже идет, и я думаю, что он возьмет эту планку в миллион, да, когда-нибудь, если просто не перестанет снимать и дальше делать то, что он делает вот это вот, да. То есть, а по факту, он, ну, как бы... Вот. Давайте же разберемся еще с одной стороны. Какой бизнес развивает Андрей Ковалев сам по себе? То есть вот он, мы видим одну сторону, это его публичность, это его разборы, разоблачения. Ну что он развивает, какой бизнес? Это арт, что-то там, фуд, сити, подсолнухи. Это где-то. Находится на что-то там, на конечной станции метро, то ли маршала Рокоссовского, то ли что-то там такое. То есть туда еще пиликать и пиликать. И что там происходит? Там происходит, ну, то есть я не поленился, я приехал, посмотрел, потому что, ну, я думаю, я снимаю программу, даже если посмотрит 100 человек, мне будет э, крайне неудобно, если я посмотрю и сделаю неправильные выводы в целом по человеку. Какую же бизнес-концепцию и какую социальную ответственность э, несут за собой его проекты? К чему он призывает своими непосредственно проектами? Вот я посмотрел его эти подсолнухи Art Food City там или как оно там. Короче, побродил. Даже немножко там скушал какой-то кутап с тыквой, не там его из Кутап, кстати, был неплохой. Но то, что пива с рекой, алкоголь с рекой, бары там, какие -то... то есть я иду, я не снимал, конечно, там как-то ну, неудобно все-таки всех людей снимать. Какие-то парни прям в помещении дрались. Я пришел на. Это бизнес-выступление, сделаю вставку, там будет видно, да, что там. Уникальность проекта заключается в том, что вот формат такие технологии позволяет производить панели для склада, из которых потом формируются различные модели домов. Это дает возможность установить дом за несколько дней для потребителя. Также возведение дома возможно даже по инструкции. То есть эти дома можно отправлять в любую точку. одну скорость разведения. Небольшой дом 40 квадратов можно возвести под ключ вместе с отделкой сетями за один день. Денег. Чистая строительство. Вот <это> <форкотворительный участок> Какие <мобильника> Попал в, как раз на бизнес-выставку и что-то такое, бизнес-конференцию. Пока не могу найти организаторов. Пришел на бизнес-выступление. Пытался понять вообще, что происходит, где, что, какое выступление, кто там за кем выступает, какая повестка. Есть смысл дослушать, нет смысла дослушивать, как, куда сесть. То есть вообще ничего не понятно. То есть ты приходишь, там полная темнота, люди, люди говорят. То есть если ты зашел случайно, то как бы ты как будто бы обухом по голове ударенный. То есть администраторов никаких нет, никакой стойки регистрации. Никакой стойки информации Никаких элементарных волонтеров Которых он наверняка со своей публичностью Может огромное количество просто пригласить, помочь Ведь он же делает за бесплатно подобные бизнес, там какие-то мероприятия там Типа презентации проектов Точно так же за бесплатно Есть огромное количество людей Это я уж ему бесплатный совет даю Огромное количество людей за бесплатно Готовы помогать в бесплатном а если вы им чего-нибудь их там покормите еще, ну, они вообще будут просто тащиться. И отбоя не будет. Э -э качество бизнес-информации, ну, такое средненькое. Ну, что-то там было интересно, что-то было не очень интересно. Я на таких мероприятиях был огромное количество раз. Э -э класс проектов, ну, средненький, даже ниже среднего. Класс э -э жюри – Средний ниже среднего, комментарии ну так, себешние, э, спикеров нормальных нет, презентации проходят в э, старом формате питч-сессии, то есть нет никакого ведущего, который бы разговаривал, помогал вытянуть, помогал бы коммуницировать с залом, то есть просто человек выходит, как бы, ну, это последний герой такой, режим последний герой выходит с испуганными глазами, весь трясется, если у него нет большого опыта выступлений, а там на минуточку просто э, защищают свои бизнес-проекты для инвестиций. То есть люди... Э, зачем все это мероприятие? Кто на это будет ходить и смотреть? Там какие-то серьезные инвесторы, что ли, придут? Э, класс мероприятия, короче говоря, ну такой, ниже, ниже среднего. Есть, может быть, жюри только так, более-менее что-то там, кто там... Даже непонятно, кто жюри, вообще ничего не понятно все в темноте, все громыхает, все там, какая-то акустика непонятная. Вот. И тут же на втором этаже там отравляют здоровье, курят кальяны. Тут же говорю, что вокруг там какой-то пива с рекой, там, ну, такая всякая, короче говоря, дичь. Да, кстати, есть такое правило, когда вы приходите кому-то офис в гости, там, ну, или просто что-то, ну, не знаю, вот мы, например, часто приходим или и приходили э, в офисы к разным компаниям, и там у них, э, ну, мы ведем переговоры, и первое место, куда лично иду я, то есть я иду э, освежиться, да, умыть лицо, ну, может быть, сходить в туалет. Я смотрю на санузел, смотрю, как все устроено. Если есть есть такая статистика, есть уже такие наблюдения, что если у компании не продумано устройство уборной комнаты, если оно неудобно для людей, там недостаток, недостаток либо мыла, либо бумаги, либо нет какой-нибудь там лейки для омовения, либо э, все это то есть, не закрывается, то вот это та самая ситуация. В подсолнухах, туалеты красивые, но неудобные. То есть, ну... Просто кабинки вымазанные в оранжевый цвет, типа, э эй радость, веселье. Какое, какое там веселье? Пиваса перепивают, когда идут, весело блюют. Ну, то есть, так себе, короче, все это дело. То есть, ну, такое среднее заведение. Разговорился с руководителем одного из заведений, которые там, ну, снимают. И мне рассказали, что... В целом, вот там есть публичное пространство, где люди выступают, защищают там какие-то свои проекты и так далее. В целом, э, на этом пространстве, когда наступают выходные, происходит, ну, чуть ли не вакханалия. Кто-то поет, танцует, какие-то музыкальные группы. То есть, э, на самом, ну, и там, типа Ковалев приезжает сам. Я думаю, что где-то вот плюс-минус там фанатки у него и появляются. Плюс-минус там. 60, сколько там, 62 года, но при этом вот такая раз, ра, молодецкая удаль у него. Да, вот И он весь вот в этом варится, все такое, развивает, то есть вот такой вот интересный персонаж. Копнуть поглубже становится совершенно неприятно на самом деле от того, что ты видишь. Это мои эмоции. У вас, конечно, могут быть другие, другое мнение. Но, скажем так, по социальной значимости того, что он делает, ну, напаивает людей, ну, заставляет их дрыгаться под музыку, там, исполнять какие-то сатани, сатанистские движения, да, то есть, э, опять же, с, через музыкальную куль культуру, всю эту попсу, которую он там играет, исполняет и приветствует, да, о чем обычно тексты песен, да? они обычно вот, в наше время о том что там парень полюбил девчонку но она ушла к другому ну и все в таком духе то есть э, вся эта семейная э, все, все это падение семейных нравов семейных ценностей ну, просто э, да как бы можно поддерживать это вот он это поддерживает можно этому сопротивляться и пытаться построить нечто лучшее не, нечто большее да то есть стремиться к чему-то более более хорошим, но как бы проще поддерживать э, деградацию других и на этом зарабатывать и на этом как бы ну, деньги эти барокатов в них не будет ни для него ни для его семьи и мне кажется что все это ну, очень крайне крайне очень нестабильно да еще и огромное количество жизни он так или иначе по чуть-чуть но ушатывает всем этим а если какой-нибудь горе-бизнесмен, начинающий его наслушается начнет делать, как Ковалев, это будет вообще трешак. Хочу, чтобы вы поняли еще раз, я не собираюсь говорить о том, что франшизы хорошо. Я не хочу говорить о том, что вот быстро бегите, покупаете франшизу «Сокол Кофе» или там что-нибудь еще, что рекламировал Портнягин. Нет, я не про это. Я про то, что есть вероятно, какие-то антигерои, но эти, с этими антигероями борются другие антигерои. И есть смысл изучать, э, если изучать и развиваться в бизнесе, то изучать классические дисциплины. Маркетинг, рекламу, дизайн, э, разработку, проектирование и прочее, прочее, прочее. Там, ну вот, customer development – это моя вообще любимая технология для того, чтобы то есть это must-have для тех людей, которые только-только решают открыть свой бизнес. Вот. А так, всем мира, всем добра. Пока-пока. Ассаляму алейкум. Андрей Аркадьевич, как некое резюме и личное обращение к вам, если вы будете смотреть, я хочу сделать два за вас. Два перед Всевышним, перед единым Богом. Я прошу Всевышнего, чтобы он повез. Повел вас пу прямым путем, повел вас прямым путем в Что это означает, вы человек не глупый, я думаю, что вы легко сможете понять, разобраться и сами ответите на этот вопрос. Но В целом, все то, что я увидел, у меня остается только один вывод по этой ситуации, то есть тот бизнес, которым вы занимаетесь, те публичные программы, которые вы ведете, да, очень много, на самом деле, всего, всего в этом запретного или сомнительного. И самое лучшее, что я могу в этой ситуации вам пожелать, это чтобы да, то есть судный день у нас у всех не за горами. Он может начаться... Точнее, скажем так, мы можем, мы можем не иметь возможности что-либо исправить, да, мы можем уйти в любой день. Да, то, что я у вас моложе немного, совершенно не означает то, что я, например, не могу умереть завтра вдруг случайно. Да, и, соответственно, никто из нас не застрахован. Поэтому я прошу Всевышнего, чтобы Он как можно быстрее повел вас прямым путем. Потому что все это можно исправить только в ситуации.